Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 3 февраля 2017 года. Прямо с утра, пораньше, своим прохрипшим голосом, непрокашленным, решила сделать небольшой видеоотчет о проделанной работе. В настоящее время я нахожусь в районе нашего мусоросборника. Сегодня вывезли два бака мусора. Я немножко подобрала вокруг, ну, мало маломальство там из-под горки тоже я собираю по мере накопления, чтобы когда растает, не было такой большой грязной кучи, как было в прошлом году. Что я хочу сказать? Здесь, в этом видеообзоре, я хочу сказать о той работе, которая была проделана мною и Игорем в январе месяце и за, три, за два дня с половиной февраля. Итак, в январе месяце я как председатель совета дома приняла на себя полную ответственность по ликвидации двух аварий, которые произошли у нас в системе водоотведения. Было потрачено много трудов. В новогоднюю ночь я каждые три часа дежурила в двенадцатой квартире, не новогоднюю, предновогоднюю. 31 числа все-таки я вызвала индивидуальных предпринимателей, специалистов, они поставили чопики. И в результате прорвало, прорвало, стала вытекать из ревизии, под, под, из, из стояка под этими квартирами. Ну ладно, худо-бедно все это отремонтировали. Результат. На сегодняшний день у меня появился опыт. Во-первых, я познакомилась с подвалом, лично познакомилась. Знаю там приблизительно, что где находится. Немножечко визуально и по схеме ознакомилась со схемой, с планом всяких там труб, по крайней мере, системы водоотведения. И теперь у меня появился опыт устранения внезапных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в нашем доме в отношении воды и водоотведения. То есть я уже тропиночку знаю, как это сделать, написав частное заявление на свое имя и обязавшись... Выплатить Оплатить выполненные работы по акту. по акту Вот это хороший результат Опыт и появилась уверенность И в нашем доме Не стало пахнуть канализацией Хорошо проветривается подвал Быстро сохнет вода Я вот сейчас туда схожу Я там не была неделя Сейчас схожу с контрольной проверкой С этой стороны зайду и стой Так Теперь по поводу мусора у меня есть такое ощущение, что вот из стеклорезки приносят мусор сюда. Кто мое видео смотрит, ребята, пожалуйста, если вдруг вам попадаются на глаза люди с наполненными мусором мешками и движущимися в сторону нашего мусоросборника, вы мне, пожалуйста, скажите. Здравствуйте. Вот, Чтобы я знала, возят они сюда мусор или нет. Потому что, я не знаю, время от времени приходят большие белые мешки сюда, завязаны, туго-туго набитые пакетами. Кроме того, постоянно здесь 5-литровые баклажки из-под воды и пластмассовые небольшие канистры какие-то подозрительные тоже. Ну, не знаю я. Мне вот интересно, я баклажки и канистры убираю вот сюда вот под елку для того, чтобы потом вдруг нам захочется... Делать рассаду или что-то, мы будем их применять в качестве микротеплиц Либо под ящики для цветов. Пластмассовые бутылки, я вот туда скидываю под елочку, тепля тайную надежду в своей душе о том, что мы в перспективе будем собирать пластмассовые бутылки и сдавать их в нужное место, потому что их принимают. Это, будут наш, это будет наш левый доход. И также аналогично собирать макулатуру. Кстати, о макулатуре. Мои школьники собирают макулатуру для школы два раза в год. Сдав в очередной раз макулатуру в апреле месяце, я думаю, что это мы столько бумаги-то выкидываем. И стала бумажка к бумажке, картонка к картонке, собирать макулатуру дома. Когда они стали повторно собирать... Макулатуру в школе, это было, наверное, в ноябре месяце, в октябре, объявили сбор, нет, до 16 ноября. Я, собрав эти все коробочки, которые хранила на западном выходении, у меня были оклеены, подписаны и взвешенные, вызвала такси, и я увезла туда 15 коробок. Вот за, за а, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, вот за 5 месяцев. С того времени прошло некоторое, я уже большую коробку из-под сигарет опять насобирала. Мусора только чисто дома. Не мусора, а мусора. Итак, вот это было сделано в январе. После этого время от времени, в январе я скажу, не каждый день я ходила на мусорку, а время от времени. Я прибиралась на мусорке и время от времени подметала в подъезде. Это был январь, начался февраль, мы 31 числа провели собрание совета дома, его надо было подготовить, продумать, это было тоже мной сделано, написать и распечатать объявление, расплеять, с людьми побеседовать. Но это я не считаю, что я собираю деньги как бы со старших по этажам на вывоз ТБО, на аварийку, делаю отчеты ежедневно или раз в неделю, и потом все свожу в конце месяца. Это, конечно, само собой разумеется. Очень много мне помогал в это время Игорь Шестаков. Мы с ним вместе, конечно, там весь подвал облазили, все сделали. Вот Хочу поблагодарить отдельно тех людей, которые быстренько включились и оказывают мне помощь и поддержку. Я вот прямо чувствую, что я уже не одна в поле воин, а я уже чувствую, что начинает сбиваться компания. Знаете, как это приятно, когда ты чувствуешь, что ты не один в полевой. Вот. Ну, я первая, конечно, стукнула себя, и, и, и когда говорят, никому ничего не надо, я сказала, мне надо больше всех, и начала что-то шевелиться. Ну, вот это было про работу в январе. Сейчас я иду в подвал с левой стороны здания. Я, значит, захожу в подвал, здесь я переобуваюсь, потому что в подвале... Внизу там довольно может быть грязно. Хочу пройти под всем подвалом. Посмотреть в каждую секцию. И снять это на видео. Так, едем дальше. Здесь у нас табуреточка для рабочих нужд. Игорь немножко лестницу просто потрёб. Здесь у нас закапелок такой. В нем сухо. И немножко грязненько. То есть надо просто мусор подобрать. Здесь вот была вода во время аварии. Сейчас воды здесь нет. Выхожу влево, тут сухо. И здесь сухо. Все трубы сухие практически. То есть этот, этот сектор и это, этот колодец как бы находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас я иду под коридором. Здесь я сделал свет одна лампочка. По идее, надо свет сделать везде. Вот тут отдушина, которая позволяет создавать... Создавать сквознячок, и все сохнет. Так, ведерок. Значит, ведерок у нас даже урна вон там лежит. Что-то не попадает на камеру-то. Вот, несколько ведер есть. Какой-то матрас. Первая секция направо. В общем-то, пол сухой. Ну, не такой сухой. Воды тут нету, он еще до конца не просох. Вот. Вот это на которая находится возле крыльца. Ой, тут даже раньше поберено было, смотрите-ка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это я стою под 14 квартирой. Так, идем в следующий сектор. Следую. Вот здесь вот мы с Игорем ликвидировали засор. Вот этот засор тут не Вот это вот была штуковина в трубе. Или хлеб, или хлеб, тесто. Значит, следующий сектор. Тут сухо, немножко конденсат на подаче холодной воды. Ну, трубы, конечно, ржавые. Вообще вот такие вот они. Кстати, да, вот эта стена ведь была все время сырая, она сырая. И сейчас стояк этот под квартирой Ирины Михайловны, я предполагаю, и Ефимовских. Либо там стояк у них всегда сырой. И надо там на крыше конденсат идет. Вот. Вот эта стена, она была сырая на Новый год. Она была сильно сырая. Сейчас она не такая уж сырая. Или у них идет вот оттуда, когда был засор, тоже может быть. То есть вот эта вот точка горячая, оранжевым цветом обозначим. Так, заходим в бойлерную. Бойлерную. Тут мостик. Мы по нему с Игорем ходили. То есть бойлерной воды нет. Здесь тепло. Я могу спокойно ходить по полу. Что-то где-то шумит вода. Но она шумит внутри труб. Ага, это тут более подогрев воды. Кран. Задвижка. Еще задвижки. Но я хожу по полу. Здесь я впервые за три года вижу. Ну, я правда, конечно, раньше не ходила. Вот где какой-то хороший такой новенький краник стоит. Я не знаю, что это такое. Мне потом надо, чтобы кто-то объяснил. Еще один задвижка. Но ну, мы вот здесь вот с Игорем работали. Здесь сухо. Вот еще одна задвижка. Но это бойлерная. Все высохло как бы тут. Слава тебе, Господи. Так. Едем дальше. Следующий. Да, дальше здесь было, конечно, потом раньше невозможно пройти. Но сейчас я иду под коридором. Центральным. Здесь вот такая стена несущая стена, да, ну высотой мне будет, короче, выше колена, да, короче, вам по пояс будет, как говорили некоторые в одном из фильмов, чтобы туда, ой, блин, стукнулась, видите? Так, вот эта вот штука, я что-то не стукнулась нечаянно. Дальше иду я в ту секцию, где у нас была ревизия. Прорвано. Тут я подняться не могу. Вот так вот я иду сюда. Здесь была вода, конечно. Сейчас вот здесь вот воды нету. Я даже могу встать. Да. Вот это значит еще один, один сектор. Раз, два, это третий сектор. Вот здесь темно, конечно. Вот. Но на полосуха. Здесь была вода. Вот этот уровень весь, который у меня ниже колена был залит. И она протекала вот через этот же лобочек туда дальше, из ревизии. Так. Вот сюда мы выкачивали отсюда с воду. Но сейчас тут тоже все сухо. Она просто либо испарилась, либо она либо она, эта вода высохла, потому что тут тепло. Летом-то и плохо сохнет. Тут все-таки отопление-то работает. Так, я стою вот это вот на на обратке водоотведение вот эта трубка идет. Вот она идет. Стояк. Какая же эта квартира непонятно. Стояк. Э -э -э -э, это стояк, где Шубина живут. Вот это вот стояк, походу. Потому что там под седьмой квартирой, это под девятой. Так. Ну ладно, попробую я туда спуститься. Тут, конечно, раньше были фекалии. Вот сейчас все высохло. Высохло и покрылось такой черепашей спинкой. Ну я что-то туда не стремненько заходить. Ну ладно, сапоги-то у меня такие вот. Я раньше боялась туда вообще ступить, на это место. Ладно, брошу доску. Доску, доску, доску. О, блин, телефон улетел. Ничего теперь не вижу. Ну ладно, пошла. Ой, ой. Ой, ой. Так, телефон иди сюда. Тут сухо, слава богу тебе. Так, ну как бы я, ощущение такое, что я стою на глине. Мягкой глине. Так, через вот это окошко мы выкачивали отсюда. Вот, вот граница, где была вода, и вот дальше тут такой бугорок глиняный. мешок какой-то валяется. Сюда, конечно, не могла пройти раньше. И чтобы попасть в этот главный горячий сектор, я выходила с той стороны. Тут еще один стояк. Это, значит, стояк, да, седьмая квартира. И те, что живут над ней. Так, это я иду сюда. Вот тут-то, конечно, фекалии, фекалии, фекалии. Я поднимаюсь и иду к ревизе. Тут у нас как бы мостики стоят, островки. Вот тут пластмассовая сделана разводка, соединяется все со стороны тех стояков, соединяется сюда. Под седьмой квартирой я стою. И оттуда еще одна веточка приходит, и она идет, идет, идет. Тут она пропадает. Под, под землей, вот она пропадает, и вот тут у нас все стекает, вот сюда, вот здесь была у нас опасная точка, но там она под углом уходит все-таки, под фундамент, вот здесь был засор и вынут был блок, здесь была лужа, конечно, скажу докуда, ну высотой сантиметров, как бы не соврать, 80 вот. Тут мы пробили окошко как раз над этим. Сейчас все выдувает, запаха нет. Это окошко было забито. Залеплено давным-давно. Вот оно. Мы его собираем, пробили. Так, это у нас идет отопление. Вот эти две трубы. Одна и одна. Они горячие очень сильно. Надо будет систему отопления тоже изучить. Итак, ревизия сама труба. Нету ее. Угу. Тут стало выходить. Ну, как Игорь сказал, месяца два до Нового года тут выходила. Никто тут ничего не делал. Пока не приехал водоканал со своим оборудованием хорошее Такая лента называется. И все. Теперь я выхожу в соседний сектор, в который я с этой стороны раньше не могла зайти. Значит, это седьмая. Значит, эта квартира будет у нас... М -м -м, шестая какая-то. Шестая, да. Так, тут еще один стояк. И тут вот пластмассовый, и еще один стояк выходит. Надо будет посмотреть, какие квартиры тут живут. Но вот здесь все сухо, нормально, вот так вот подвязано. И даже белые трубы, это у нас вода ведь идет с белых трубах-то. То есть вот здесь как-то нормально, маломайский. А тут ну, что за шланг Интересно такой? Стоит шланг такой, гофра какая-то, раз-раз и стоит. Но тут ничего нет, он не протекает. Это вот горячая воду я трогаю. Горяченькая она. Все в паутине. Так, ну ладно. А раньше здесь было побелен даже потолок, когда жили военные. Они следили за этим делом. Но я-то иду вот в этот сектор для того, чтобы трусик подобрать. Вот трусик вот он у меня лежит, который я покупала за 960 рублей. Вот я его сейчас понесу обратно. Но прежде чем его понести, скажу-ка я дальше. Итак, тут еще один стоячок. Вот он. То есть в подвале труба пластмассовая, а вот выше стояк идет, угу, он сухой. Так, это пластмассовые трубы. Если это вот это отведение, водоотведение толстенькое, а та тоненькая, тогда что? Интересно мне знать. Вода что ли холодная под подача, Потому что она холодненькая, эта труба. Так, тут очень низко надо ходить. В три погибели значит конденсат и то слабо идет на... А потому что продувает тут прохладненько, как бы раньше жарко было. Так, здесь еще идет две канальи. Одна со стояка этого. Хм -хм. Интересно, куда она идет? Под какой квартирой? Сверху. А вторая идет оттуда. Игорь мне доказывал, что... Что как бы не ударится, что ванные комнаты у нас идут в отдельный колодец. Ну, отсюда вот идет, сюда, и здесь идет. Это 16-я наша квартира, или вторая, да, я так думаю. Так, тут еще один, одна несущая Так, едем дальше. Оба-на, и все, и заканчивается вот это. Этот стояк 17 квартира, наверное, и первая на первом этаже. И вот он идет туда. Хорошо. Значит, это мой тоже стояк в ванной моей. Так, здесь большая сектор. Секция такая тоже довольно прохладно продуваемо. С этой стороны комнатка. Даже с дверями тоже окошко есть. Бардачок, конечно, но сухо и нормально. Едем дальше. Это лестница, выход как бы, второй выход. Иду дальше. Значит, иду дальше второй выход. Это у нас Фу. под ванными и туалетами. Под ванными и туалетами идет... Так, а что тут... Идет тоненькая такая трубочка подозрительная. Интересно, кверху. Отвода отведения. А это большая. Вот там две больших идут. Они идут действительно из туалетов. Но под ними почему-то насыпана какая-то куча. Дальше вот две трубы. И одна из них влажная. Тут замерзло лед какой-то. Тут лед. Какой вот лед. Это из туалетов. То есть там два, два туалета, даже три у нас, наверное, туалета. То есть вот здесь капает. Вот где капает. Под туалетами. По полу капает. Ха -ха. Надо проверить состояние туалетов по всем этажам. Здесь капает. И вот это идет туда. Весь на спутине. Значит, идет, идет, идет. Я нахожусь возле окошек, как бы практически, да. Там еще какая-то труба. Ну, я буду проверить. Это, наверное, подача или тепло. Это что, вот это вот? Так, это вот маленькая, понятно, что холодная вода Она поднимается кверху. И здесь холодная вода спускается. Стоячок для холодной воды вот это, да. В углу, главное, в самом. И тоже сырой. Ну-ка, тоже сырой. Вот сырой, сырой, сырой идет, идет. И водоотведение. Так, это ванны у нас и туалеты. Ванны и туалеты. Это у нас водоотведение. Водоотведение? Нет. Краник какой-то стоит. Короче, надо разобраться еще нет. Отопление тут идет. Так. И вот она. Шагает, шагает. Это аналогично, как под 15-й квартира. Здесь идет раз, два, три трубы. Две тонких, одна толстая. И тут еще идет отвод воды сюда. Что-то тут журчит. То есть это третий колодец. А что журчит, интересно? Рассылает. Так, тоже подмерз. Ага. Он что тут журчит? Видите? Вот что-то он шурчит, оно немного. Это у нас под ванными. Вот. И тут же ты капает потихонечку. И проникает прямо в почву. Вот, вот они все сюда сходятся, почему-то потом. А куда уходят? Где них Выход-то. В какой кладесы они выходят? интересно. Вот они все тут сходятся. Это из -под ванных идет. Там. Тонкая труба, она почему-то туда наведет. Почему. Нет, ну летать на Так, еще раз. Ой. Так, вот этот идет коричневый, идет, идет. Тут пластмассовый идет из-под ванны. Она сюда все сходятся. Сходятся, сходятся. А куда они выходят-то на улицу? Где у них выход на улицу? А, вот здесь вот они вкопаны. Вот они вкопаны в землю и в чугун, а чугун туда под фундамент. Вот здесь целых раз, два, три, четыре. Четыре водоотведения входит в один колодец. И это третий у нас колодец. Итак, я сделала обзор подвала от начала до конца. Впервые сейчас, сейчас я сделаю выводы. Значит здесь у нас немножечко подтекает. Потому что разошелся шов на пластмассовой трубе. Так. Я иду назад. Фу. Весь нос был в паутине. Так. И там у нас стена. А, и вот тут капает под туалетами. Под туалетами капает. И э, течет, ну, как бы по перекрытию. То есть надо тут обследовать. И стена... Несущая стена между 13 квартирой и 15 сырая. Вот эти три моментика я для себя сегодня отметила. Сейчас я беру тросик, прибираю его и выхожу. И на выход. И на выход. Ой, ой. Вот тут вот ползком почти приходится тащиться. Так. Хорошо. Вот он мой тросик. Все. Выключаюсь.